всем привет наконец-то добрался до леса примерно час ехал на автобусе от центра города а там немножко прошел от трассы и уже в лесу здесь классное озеро это недалеко от Люблина. приехал сюда с целью записать утром как поют птицы такие видео есть со звуками природы они там для релакса кто-то на ночь ставит есть даже видео по 8 часов длятся кто-то на работе ставит папоротники папоротники можно некоторые жарить когда они маленькие начинают вот зак... такие ростки уходят из земли скрученные их можно жарить ну папоротник вроде бы у нас растет двух видов один можно, а другой, может быть, можно, может быть, нельзя. Он, может, просто он не такой вкусный. Но в прошлый раз я попробовал не тот папоротник, который нужно. Ну, вроде бы, живой. Так, это здесь дорожка была к озеру. Сейчас 6 вечера. Пол седьмого, точнее. Нужно найти место, где поставить палатку. Поставить палатку. Укушка фукукает. Это, наверное, окопы были. Клещей в этом году много. Смотрите, как к этому подготовился. Носки заправлены в штаны. Ничем не обрабатывал себя. Если бы здесь были клещи, то они бы просто ползли по штанине. Я бы их заметил. Это озеро. Далеко идти не буду. Пройду, может быть, минут 5-10. И остановлюсь. Места здесь красивые, конечно. Здесь когда-то я видел, росла мята. Прямо на берегу. Такой запах был классный. А потом как-то летом я приезжал сюда, мята не было. Интересно, вот она просто пропала. Или она вот так вот сбывает весной ранней или там мая, а потом пропадает. Вот сейчас проверю. Ой, вот что-то. Мята, да, мята. Вот она растет. Вон там, видите? Ну было много-много ее. Отрывать не буду. Может быть, действительно, ее... кто-то нарвал ее тогда. И ее стало меньше. Он, наверное, купаться полезу. Жарко сегодня, 28 градусов. Вообще, кошмар. Пару дней назад, дней 5, было плюс 10. Я ходил в свитере, на работе работал. В свитере и в лыжной куртке. И мне было не жарко. А сегодня... Лето, а это чага или что такое-то? Ой, он как она растет, смотрите. Тоже полезная такая штука из нее там разные делают отвары. Вообще в лесу очень много можно чего есть, просто очень много. Я не знал об этом раньше, оказывается, очень много трав. полянка, озеро, сейчас бы удочку я с собой не взял и порыбачить, но все-таки сейчас месячник тишины и рыба размножается, поэтому лучше рыбалкой не заниматься. Вот какое место гром гремит, сейчас будет гроза и дождь, так что надо как-то быстрее мне искать место и ставить палатку. Какие красивые места! Когда вы ездите на машине отдыхать по водоему, то вы такие места не видите. Хотя а сюда подъехать можно, но ну, на джипе. Обычно куда можно подъехать, на машине, там все такое. Ну, выглядит, сами понимаете, мусор, все, куча народу. А самые красивые места, это куда ты можешь добраться с рюкзаком. О, впереди птицы запоют Надо где-то там забуриться Сейчас найду какую-нибудь поляночку Комара кусил. Недалеко От воды Так, где-то здесь буду Ставить палатку Пока не начался дождь, или не намок В принципе, нормальное место Есть место под костер Там вот озеро где-нибудь поставлю. А вот и рожок костер. Какая красота. На огонь можно смотреть вечно. Гремит гром. Моя палаточка. У меня несколько палаток. Это самая легкая китайская. Весит около полутора килограммов. Маленькие палатки они конечно хорошие легкие, но все равно в конденсат, мне не так комфортно, скажем так, спать. Из-за сырости немножко подмерзаешь. Но зато она легкая. А с утра буду записывать, как поют птицы. Там наверняка куча гнезд всяких. Но они, конечно, поют в маленьком лесу. То есть если такие заросли леса плотные мелкого. Вот там очень много птиц. Посмотрю утром, как будет. Попробую с самого утра, как там, в 5 утра, а встану, буду записывать. Пошел дождь, я успел залезть в палатку. Птички поют. Утром они будут заливаться вообще нереально.